Ни один мой день не обходится без общения людей. Каждый день мне приходится кому-то что-то объяснять, что-то доказывать. Поэтому ораторское мастерство – это именно то, чем я хочу обладать. Поэтому я пришла сюда. Каждое занятие я прям бежала сюда, на самом деле. Потому что я чувствовала, что я ухожу из зоны комфорта, но это было настолько здорово и классно, вот эти ощущения, когда ты выходишь, и у тебя вроде как все держит, но вроде ты как бы держишь себя в руках, и все хорошо. Я узнала про себя много нового, что, я, что мой взгляд летает где-то там, что я очень жестикулирую сильно, что у меня не правильно настали мутационные паузы и логические ударения, правильно? И то, что у меня с дыханием тоже проблемы. И каждое занятие я выходила и думала, блин, столько много всего, столько много проблем. И я пришла к одному, к одному выводу, что на самом деле это длинный путь. Длинный путь, наверное, длиной в жизнь. То есть каждый день, каждый, каждое выступление надо учиться, надо чувствовать публику, надо чувствовать себя. И мне кажется, что когда-нибудь произойдет такое, что я буду выступать, в зале будет здесь Дмитрий, смотреть на меня и думать. Вот, это все было не зря. Это все началось именно с этих курсов. Поэтому я хотела сказать ему спасибо и вам всем тоже, потому что мы все такие, такая классная